Деньги текут к нам легко и свободно Деньги текут к нам со всех сторон Хорошо, когда деньги есть на кармане, деньги, деньги, money, money. Хорошо, когда деньги есть на кармане, деньги, деньги, money, money. Хорошо, когда деньги есть на кармане. К нам легко и свободно, деньги текут, к нам со всех сторон. Деньги текут к нам легко и свободно, Деньги текут к нам со всех сторон. You're yeah, yeah.